Приветствую вас на канале Максима Черепанова Город городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем микрорайон Красной площади. Какие здесь строят дома? Вот. Дома здесь строят двухквартирные, так называемые дуплексы. На территории каждого дома где-то порядка трех соток земли. Своей земли у каждого дома одна и восемь сотки. То есть ну, большой заезд, зона барбекю. Пойдемте посмотрим, что из себя представляет дом. Дом 110 квадратных метров на сваях плюс ленточный фундамент. Так, сразу мы с вами сюда заходим. Потолки достаточно высокие, порядка трех с лишним метров. Прихожая. Выпадаем из прихожей. Такая нужна гостиная что-то такое да здесь у нас на этой стороне кухня 14 квадратных метров здесь санузел можно кухню перенести в эту сторону здесь 20 квадратных метров и сделать здесь кухню гардеробную и столовую да? и выход в зону барбекю дверь не открывается Закрыто. Пойдемте посмотрим на второй этаж. Лестница винтовая. Монолитное перекрытие между первым и вторым этажом. На втором этаже 4 комнаты. Одна из них можно сделать как комнату гардеробного Вот здесь вот 8 квадратных метров с небольшим окном можно использовать как гардеробную можно использовать как дополнительный э кабинет и плюс три большие комнаты одна комната выходит с балконом большое эркерное окно выход на балкон балкон с тремя квадратными метрами красная площадь вот она буквально меньше километра рядом единственный минус здесь напрямую к красной площади не проехать есть возможность Пройти через улицу Дзержинского. Школы рядом с Красной площадью. То есть детские сады, школы, инфраструктура очень хорошо развита. Так, дальше у нас здесь второй санузел. Здесь порядка 4 метров квадратных с окном. И две спальни по 12 квадратных метров. Такие вот они. Нет, вру, одна 12, другая 14. Здесь чуть-чуть побольше комната. Вот. С большими окнами. Участки уже разделены. Данный дом стоит сейчас, когда мы с вами здесь находимся, 4 миллиона двести тысяч. А потом уточняйте цены у меня. Да, забыл сказать, внутренняя составляющая данного дома шлакоблок. Вот он. он. Между. Шлакоблоком основная стена продвигает утеплитель и сверху силикатный кирпич светлого тона. До встречи на моем канале. Будет еще много интересного и полезного видео. До свидания.